Привет всем! Сегодня я раскрою секрет сложного дизайна аэрографом и покажу это на примере бабочки. Я взяла обычный трафарет и из него мы сделаем волшебную фигурку. Окрашиваю голубой краской пастельным тоном. Фон я взяла серенький. На мой взгляд, весеннее настроение у меня такое. Хотя еще февраль. Далее окрашиваю по краям темно-фиолетовой краской. Для того, чтобы придать больше контраст бабочке с фоном. А теперь снимаю коронку. И приближая очень близко аэрограф, рисую тельце. Такое туловище. Когда мы снимем трафарет, вы увидите сразу объем. Кстати, кто не умеет чистить аэрограф, ссылочка на видео была показана стрелочкой. Далее разделяю верхнее крыло от нижнего. Опять же темно-фиолетовой красочкой, слегка добавляя границу. С одной стороны и с другой стороны. Итак, что у нас получилось? Снимаем помощника и вот такая летающая красавица у нас вышла чего-то не хватает добавлю листву трафарет конечно листва у меня не будет обычная она будет э, объемная насколько я смогу это изобразить а вы в комментариях напишите понравилось вам или нет Хотите ли ролики в таком стиле? Окрашиваю края. И цветом фон листвы. Вот что у нас получилось. Как вам? А сейчас я покажу то, что у меня сотворила ученица. На последнем курсе аэрографии второй уровень. Оцените в комментариях нашу работу. Подписывайтесь на мой канал в Инстаграм. Всем рада. Делюсь мастер-классами, идеями, дизайнами, короткими роликами, которые не входят в YouTube, но тоже очень полезны. Пока-пока!